Возобновление производства ракетоносца Ту-22ЭМ-3ЭМ станет лучшим ответом блоку НАТО. Сегодня, когда Кремль впервые перешел к прямой открытой конфронтации с Западом, все гадают, каким будет военно-технический ответ России, США и блоку НАТО в целом. Активно обсуждается перспектива размещения наших военных баз где-нибудь на Кубе или в Венесуэле, что якобы должно послужить сдерживанию агрессии Гегемона. Но, возможно, есть и иные более надежные и эффективные средства. На самом деле, гораздо больше российских баз в Карибском бассейне, которые необходимо не только построить, но и охранять и регулярно снабжать. Пентагон бы впечатлило, если бы Минобороны РФ могло жестко дать по длинной руке США, который является их мощнейшей военно-морской флот, а также, дотянуться до территории самого Гегемона для чего нужна очень сильная авиация, морская и дальняя. Длинная рука. Нашу страну принято упорно именовать исключительно Великой Сухопутной и готовится отражать танковые клинья, наступающие с западного направления, в то время как реальная угроза самому существованию России исходит из моря. От притаившихся там американских стратегических АПЛ СМБР Трайден-2 на борту и прикрывающих их авианосных ударных группировок. Для эффективного противодействия Аук и успешной охоты на субмарины противника необходим свой собственный мощный авианесущий флот, многочисленные противолодочные авиации и субмарины-охотники, но всего этого у нас нет и в ближайшем будущем, к сожалению, не предвидится. Программа «Минимум» заключается в том, чтобы защитить хотя бы свое побережье от ВМС США и блока НАТО в целом, и иметь возможность жестко огрызнуться. Для этого нужна многочисленная морская авиация, оснащенная современными самолетами. Увы, но сегодня она находится в упадке. На Черном море сохранился 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк. На Балтийском – 4-й отдельный гвардейский штурмовой авиаполк. Они вооружены многофункциональными истребителями су 30 см и уже откровенно устаревшими бомбардировщиками Су-24ЭМ. Морская ракетоносная авиация, которая реально представляла собой угрозу для американских Аук, была в ходе Сердюковских реформ ликвидирована как класс, а все ее сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 передали в дальнюю авиацию. За ВКС РФ, конечно, можно порадоваться, но для морской авиации это стало тяжелейшим ударом, от которого она до сих пор не смогла оправиться. В безусловно, позитивным шагом можно считать попытку Минобороны РФ создать специальную омореченную версию истребителя Су-30СМ. Это самолет поколения 4+, предназначенный для завоевания господства в воздухе. Американское издание Military Watch даже польстило ему, назвав одним из шести самых грозных истребителей в Европе, который способен поражать цели на расстоянии до 400 километров. Эскадрилья истребителей су-30см поставляемая России в беларусь с 2019 года обеспечивает ввс страны самым тяжелым и дальнобойным истребителем в европе су-30см является единственным современным истребителем на европейском континенте который неоднократно участвовал в воздушных боях Повысить боевые качества самолета Минобороны РФ намерено в версии Су-30С 2 которая получит мощные передовые двигатели ал 41 ф 1 от истребителя Су-35С, а также более мощный радар, предположительно, РЛС Ирбис. Что важно для морской авиации, обновленный истребитель сможет наносить удары по надводным кораблям противника ракетами двух типов, сверхзвуковой Х-31 и дозвуковой Х-35. Сообщается о том, что заказано 46 модернизированных Су-30СМ-2 для морской авиации, и четыре самолета уже поступили на Балтийский флот. Динамика, как говорят медики, наметилась позитивная, но впереди очень много работы. Обновленный истребитель Су-30СМ-2 значительно повысит возможности балтийцев и черноморцев прикрыть свои берега, но Россия — страна исключительных размеров и протяженности береговой линии. Будет ли 46 самолетов для морской авиации достаточно? Возрождение? Необходимо напомнить, что до неоднозначных реформ министра обороны Сердюкова основу морской ракетоносной авиации ВМФРФ составляли бомбардировщики ту 22 эм 3 Это дальние сверхзвуковые ракетоносцы с крылом изменяемой стреловидности, способные нести ядерное оружие. Кроме того, Ту-22 М3 может выступать носителем всех видов крылатых ракет воздушного базирования Х-55, Х-555, Х-32, Х-101-102, а также перспективных «Кинжал», «Взуры» и Х-50. Этот самолет еще в советский период вполне заслуженно именовался «убийцей авианосцев», а даже «евростратигом», что позволяло ему наносить удары по целям на территории Европы. Наличие специальной штанги давало возможность ракетоносцу дозаправлялся в воздухе, что де-факто превращало его в стратегический. По этой причине в рамках договора СНВ штангу и трубопровода пришлось демонтировать, но несколько лет назад их вернули. Сверхзвуковой Ту-22М3 представляет собой великолепную платформу для нужд и дальней, и морской ракетоносной авиации. Проблема заключается в том, что их осталось не так много, а производство прекращено. Дошло до того, что пришлось достраивать четыре планера, стоявших десятилетиями под открытым небом на площадке Казанского авиазавода, чтобы довести их до уровня Ту-22ЭМ3ЭМ. Возникает закономерный вопрос: коли у нас в стране смогли возобновить производство Ту-160ЭМ2 Белый Лебедь, то почему бы не поступить аналогично Ту-22ЭМ3ЭМ? Идея довольно заманчивая поскольку это позволило бы полностью закрыть все потребности дальней морской авиации, накачав дальнюю руку. Будь у России вместо нескольких десятков встрою несколько сотен подобных сверхзвуковых ракетоносцев, распределенных по флотам и аэродромам ВКС РФ, это стало бы по-настоящему внушительным ответом блоку НАТО. Однако возобновление производства упрется в отсутствие силовой установки. Производство Ту-22 и М2 и двигатель НК-25 к нему по просьбе американцев давно прекращено, оборудование демонтировано. Реновацию имеющихся ракетоносцев приходилось сделать, закупая в свое время на Украине бывшие в употреблении авиадвигатели и компоненты к ним. Возобновление производства устаревшего НК-25 едва ли можно считать целесообразным. Однако довольно перспективным представляется установка на сверхзвуковых бомбардировщиках Ту-22 ЭМ3 ЭМ в модернизированной версии силовой установки 32 3202 которая теперь используется на обновленных Ту-160 EM2 Белый лебедь, что серьезно повысит ТТ российского ракетоносца. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик.